Лучший подарок, по-моему, Это и ложечка сразу пойдет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а более полный горшок. Это сладость. Не зря говорят, живи как в меде, как в меде купался, как колобок в масле. Это же хорошие слова. Вы представляете, если вы будете представлять. Будто вы купаетесь в меде и в меде плаваете, это привлечет в вашу жизнь материальное благополучие. Ну, а хотите записать? Пишите. Если мысленно представлять, будто купаешься в меде, только он не сверху льется, а вы в него зашли и плывете. Поняли? Не вот так, а вот так. И он желтый, красивый, сладкий. Считается, что визуальные или ментальные образы масла и молока и меда имеют определенные, определенные качества. Если человек представляет, что он из меда состоит, тем самым он становится как человек, к которому начинают очень хорошо относиться люди. Если женщина представляет себя, как будто она состоит из меда, она становится желанной и очень сексуально привлекательной. Если мужчина, то к нему начинают очень хорошо относиться люди. Если человек представляет, будто он состоит из молока, то в его, жизнь, в его жизни появляется большое количество материального благополучия, потому что молоко считается элементом денег. А масло элементом здоровья. Считается, что энергетический человек состоит из масла, молока и меда, где масло это тело человека, мед это чувство добра, человека, а молоко это его материальное благополучие.